первая монетка вот она. смотри как вывалилась прям еще даже не видел что там Двушечка Ох. 26 год ай красавец желтенькая отдыхают две причем хорошо змеи тут есть о вот да. это серьезно ребята опапа видел как ушла вторая да. лежит? здесь нужно быть очень аккуратным смотри как она смотрит видите никто никого не атакует Они сразу лепетывают да. Не показывай виду, что мы записываем уже после Не подавай виду, что ты устал А я забыл, что надо сказать Про исследовательскую работу урочище, в которое мы давно хотели попасть Да, именно так, ребята Мы сюда очень долго шли Мы сюда наконец-то попали Мы довольны тем даже фактом, что мы сюда добрались наконец-таки В общем, будем здесь проводить искальскую работу Будем здесь искать предметы старины ну и я думаю, что-нибудь вам интересное покажем Надо снимать, а ты вытираешь Первый сигнал Какой <звы> сигнал еще яркий Ложка Ложка Которая стоила 40 копеек из нержавейки Вот такая вот ложка Попалась нам Монеточка Первая На сегодня Второй день экспедиции нашей Тридцать первый годик. Представляешь, что это было, я так и не понял. Смотри, посмотри. Главный сигнал такой. тынь тин тин тин Раз. Смотри, выпадает, они были, были вместе монеты. Вот раз монетка лежит, и вот вторая. Смотрят, отпечаток здесь прямо отпечаток видно. Как они лежали, они ребром лежали. Интересно. Ты посмотри, красивый кадр, да? Вот вторая монета выскочила. Давай. Может кошелек? Может, точно пятачок? 56 -го года пятачок. Красавец. А. Сейчас посмотрим. Так. 54-го. 56-го, 54-го. Две монетки. Сейчас еще прозвоним Еще сигнал. Как они высыхают быстро. Глаза загорелись Здесь песочек Трава какая высокая Такая цепляет Смотри еще монет Прям выскочила. Во Что это за монета Что это до да, пятнашка Рамочник. Рамочник Тоже 50 каких-то годов, наверное Все с одной ямки конечно очень долго добираться пешком мы шли где-то порядка 12 километров причем здесь болото везде очень сложные участки есть по которым нужно обходить болотные места когда-нибудь закопаешь эту яблоку нет еще сигнал по ходу кошель по ходу кошель О. да еще монет смотри ты посмотри, а А это уже 55-го Все? Одного года примерно Давай-ка все посмотрим, а Окей. Тут железо Походу все, хорош Вот такой мы выкопали кошелечек Два пятачка, один 56-го года 54-го Трешечки, две Одна 1955 -го года, 54-го тоже года. И два рамочника 53-го года. Практически одна погодовка. Очень приятно ходить такие кошелечки, особенно в таком количестве монетки. Вот какие вещи железные еще попадаются. Тяжеленная. А! Вот оттуда иду по старой дороге. Вот прям как чуйка вот бывает такое срабатывать. Хочется вот сюда повернуть и пойти такое ощущение как будто вот дом стоял здесь а тут то не видно ничего видно только трава вот высокая ну что я сюда поворачиваю иду сюда смотрю здесь вот шурфили ребята и действительно дом стоял вот дайте я думаю включу похожу попробую посмотреть ты прям представляешь так иду вот Ну железо железо железо а вот здесь прям сигнал такой чок в углу Чистый, чистый вон звук и монетка смотрю нагнулся может что пропустили, думаю, может, может шмордяк какой-то лежит. Ну, смотрю, монета лежит, представишь? А вот она даже сверху лежит. Пропустили, но не шмурдяк. Да, пропустили, ребята. Вот. Вот монетка. Похоже, это империя, кстати. Да, двушка, походу. Двушка. Да, двушка. Надо помыть. Две копейки. Смотри, какие выскакивают. Огни. Целая куча уже. Ну, они идут и идут. Там нарвался вот. Видимо, то ли хозпостройка была, сейчас пойду там. Очень много сигналов медных. Это ручка, так, ручка, да, медная. Интересно. Такая вот штучка медная тоже. Ну, В общем, сейчас буду копать там. Такая вот конинка, наклепка такая. Я ее почистила и только взгляни на эту красоту. Смотри, вот эти вот звенят. Она медная? Как думаешь? Графитовые стержни Ты посмотри. медный Ты посмотри, поближе. Красивая, да, очень. Патина. Патина, да. Вместе с ручкой от комода нашел еще вот такой вот замочный проем для ключа. Тоже медная. решка еще одна выскочила. 52-го года. Тут 50-е года выскакивают. Одни. Ну как. И одни трешки я должна. Да. Сказать, подтвердить и факт. Да как ее зажать-то можно? А? О! Вот это да Вот это отголосок нашего детства Знаешь, что такое, не? А наши зрители Многие, особенно а, пацаны Это сейчас сразу определяют, что это такое-то, да? Ребятки, как мы Пальцы отбивали этими пугачами Представляешь, пугач нашли вот это да Никогда бы не подумал Долго долбил здесь, смотри корни выдолбил выдолбил советик 3 копейки 32 год хорошенький такой желтенький Мать. чистенький ну какой может это колесо от кареты это колеса Только как было вытащить да? показать вам О, боже, оно огромное! Валю, смотри, это старый, Это стариков! Больше, чем на том руче. Ну как я смотрюсь? Эпично! Всем любителям металлолома посвящается. Вот это пройдется. Ой, ну оно старое, оно кованое. О. Это колесо, на самом деле, от Хайхила. Это царского времени велосипед. Да. Тяжелый, дорогой. У него было одно колесо большое, крупное, а второе колесо маленькое сзади. Помнишь такие? Ой. В общем, нам 12 километров идти по болоту. Предлагаю его с собой взять. Будем его катить. Нет, нам теперь ехать 12 километров. Ищи второе колесо. Да. И делаем телегу. Ну, Еще раз. Зачем? Давай. Как ты поцеловал, сразу сигнал появился. Никто не. Сейчас пропадет. Подожди, Монета медная. Чита очень хорошо. Или не монета медная. Ну, или что-то пластика какая-то медная. Таких сигналов здесь еще не было сегодня. и я сегодня вообще слышу слышал. Чё, складить, да? Что ты уже к верхушке идешь для склада. монета, точно. Снимай. Да, медная монета. Сигнал четкий, вообще чистый был. Смотри-ка, первая империя сегодня. Вообще да. Понятно. Орел виден. И опять. Трешка 32 -го года. Хотя, конечно, я думал, что это будет 52-й год. Наконец-то 32-й год. Выскочу. Надо снять ее в естественной среде обитания. Душка. Ну надо же. Монсон для этого места. Да. Там трешечка была, а здесь двушечка. Сейчас посмотрим. Коп по советам. Тоже 30. <звы> <звы> да что такое-то смотри. <звы> Не хочет она никак. Идти ко мне. 31-го тоже походу было. Прикол, а вот здесь пятак выскочил. Там трешка, здесь двушка, а здесь пятачок. А пятачок 31 -го года. Трешка 32, двушка 31 и пятачок 31. -го. Вот. Вот с этой ямкой. Вот отсюда. Второй кошелек. Можете себе представить? Раз такое бывает? Пятак 31 -го года попался. Трешка 32, двушка 30 и две монетки щитовика. 31-32 -го года. Вот это да. Что же такое вообще? Смотри, там что такое? Хлопань завет выскакиваем. Главный ток хотел земельку отбросить. Что, опять трюшка? Да, что -ли? это опять стрюнгель. Нет, это пятак. Это, это пятак. Срюнгель. Пятак, серкаубос. -го 56... а, смотри, черный какой вообще. Во! Все нет чисто. А! О! А какой черненький. Смотри прям пузырек нашел. Сверху лежит. отличный Gesundie. Красавец, смотри. Смотри, надписи есть. 250 Красавец. Из-почего же такая. Не знаю, красивенькая. Из-под уксуса. Нет. Стандартно. Канина и из-под уксуса. О! Я смотрю у меня как. До свидания, пузырек, да? Да. Мне потом волчичка вот таких, если разобью. Как-то мелкие очень, крупнее гораздо. Да? Да. Таких? Да. Кубышечка какая лежит. Ху-ху-ху! Вот это да! Вот это кубышечка. денежки денежки денежки слушай она вросла Ой. Ну, все все раз... денежки, денежки вот этот чан был да волк все разбередил это да росла себе росла кубышка пришел волк вырвал ее стал варить в ней горшочек варить да, остался Смотри-ка, а здесь э, э, на Здесь идет, смотри-ка, старый финдаль. Давай покажем. Тут какие же летки? Какой будет. Вот механизм поворотный какой-то рычаг. Вот, сюда. Смотри. Смотри. Смотрите все. Еще одно колесико. А мы отошли ого, далеко от. Того. Смотри. Да, Какая-то мастерская была. она здоровая колесо, смотри. огромное Чугун? Да, чугун. Челезяки. А! Как там было? От паровой машины. Да, одни тут не такие говорили. От паровой машины. А еще от чего-нибудь. то немецкие самолеты? Ох. Еще тут. Сколько тут железа? Не заканчивается. Чтобы его выкончивать. Дозвонитесь. Ух ты, я сломал колесо. Раз дня. Да. так вот такая а? не надо молотком бить да да не кувалдой смотри как он полный сломал пополам это называется пополам я чего-то упустила а вот и механизм О! что это это ось наверное ну что такое опять питак. Пятак, походу Питак Питачок Крупненький Люблю их вот Монеты делали, да? С -го года, что ли? Блин, это хорошо Что это может быть? Тут какие-то цифры Да, какой-то патент написано да. Смотри, что это? Трешка 43-го года Опять? Да Опять? Смотри, ну, а что я нашел Иди сюда здесь, я думал, кабан лежит на Лежал, точнее Смотри, что это у нас? Медвежий? Кабана не смахивает. Не смахивает абсолютно. Это ну, чей медвежий? Такой курчавый волк? медвежий, медвежий стопудово давал. Больше нечего. Смотри И здесь тоже. Это походу не кабан. Здесь медведь лежал. Смотри. Под елкой. Вон мы ходим где, а, ребята? Ты куда меня привел? Смотри. А вот такой пушистый. Ну слушай, пахнет собакой. Вообще не пахнет медведем, да? Да. Ребята, а ты знаешь, что, кто за пахнет пухом? медведь? Нет, и не хочу знать. Расследование продолжается. Смотри. Тот, кто тут лежал, тот, кто тут пух оставил, он, вероятнее всего, здесь очень хорошо питался. Смотри, кого-то он тут съел. О, бобра! Бобриный скелет. Скелеп? Череп? Ну, череп посмотри какие зубы были ну, какие зубки добываем какой у него зуб длинный смотри о длинный какой ну, артефакты так еще один все этот скелет нам больше не интересен вот такие вот зубы берем с собой в качестве трофея